Немножко еще голоса мешают. Я просто буду повторять за тобой чуть-чуть, там, пару упражнений. Такая довольно нестандартная ситуация получается. Друзья, привет! В последний месяц по всему СНГ были замечены подозрительные новички и деды, тянущие за 200. Они беспощадно пранковали, собирали миллионы, поднимались на вершину буквально взрывали YouTube с позитивом. И я попытался веснуть здоровьем и запрыгнуть в этот тренд не самым обычным способом. И кстати, я тоже мастер спорта, так что название не просто кликбейт. <толкно> <толкно> я бы на это не согласился. <связывая> <толкно> <толкно> <толкно> <толкно> <толкно> Сколько? Что вообще меняет их правила игры? Это Game Changer! Аберятно, что скажешь? то, что было до и сейчас сделаю бьюти меня. По-моему, я красив. Друзья, теперь делаем многоточки. Это остался последний штрих. И... Ооо... Мне кажется, ко мне все никто не подкрутит. Понимаешь, насколько это палено? Работаем? Да. Дмитрий? Ну, можно Даша. Мне просто... <смех> да. Добрый вечер. Давайте я вам на руку надену браслет. Но в понедельник, когда мы приехали, там тоже оказалось очень мало народу. И мы пытались вытягивать реакции как только могли. Причем дежурный тренер при виде меня просто куда-то испарился. Ну да, человек, не подскажете, как дорожка пользоваться? Я решил выступить по пауэрлиссингу на соревновании. Вот. И у меня такая очень не совсем стандартная цель. Я хочу выступить по дивизионным, именно по женщинам. Я Слушай, парень, ты становую делаешь, давай вместе проходочку. Ты сейчас вот упражнение на грудные делал, да? Я просто к тренерам подхожу, они кто-то за ней, кто-то вообще не хочет работать. Подскажешь вообще, что тут, как делать, что а то я пришел сегодня первый раз? Извините, девушка не подскажете, где есть дежурный тренер? Я сегодня дежурный тренер. А, значит, я к вам. Я просто сегодня первый день. Ага. Вот, Понятно. и хотелось бы. Вообще, на, на чистого тренера, планирую уже полностью завершить переход и выступить. Но я понимаю, что этот процесс как бы такой долгий, нужно наработать технику там и вот это все, и нужен тренер. Там на спину что-нибудь, его типа, там потягни, еще что-нибудь, потому что я подтягиваюсь обычно хорошо. Я хотел бы выступить по пауэрлистингу, но среди женщин, когда уже завершу полностью переход. Вот, если вы в принципе специализируетесь, то я думаю, мы могли бы попробовать. Как я могу попробовать? Даша, либо Дмитрий, мое первое имя, так что как вам а -а -а. удобно. Так, давайте я буду к Дмитрию обращаться, хорошо, все-таки это первое имя ваше. Ну, лучше, Начале, ну, лучше Дарья, раз. потому Дарья, что мне так привычнее, да. да. Все окей, Даша, смотри. А ты сам откуда? Греция. Как? Греция. А, Греция. У вас как там вообще нормально относится к таким ну, не, не слишком стандартным спортсменам, скажем так? Хочу посмотреть вообще, если есть, есть люди, то есть если найду своего тренера человека, то можно ходить, заниматься. У нас целый год, в принципе, есть. Ну, как минимум, я думаю, может чуть пораньше, вот смотря как пойдет. Ну, пока, может быть, с дежурным тренером, то есть у нас как бы должен быть дежурный тренер. А вот Алиса сказала, что Марат должен быть, но Марат куда-то пропал. Может быть, может быть, он, с он такой здоровый дядька, вот так да, вот да, ходит. Он, <связывающие> вот, Мне кажется, Марат меня увидел и свалил <связывающие> Типа, ну нахер Ну нахер Отец Ну ты видел, видел Так, что тебе подсказать, Даша <связывающие> Ну и вообще, как, не против, если вот Немного нестандартный такой вам Спортсмен придет <связывающие> Ну, в принципе, хорошо, ну, мы... ну, вы работали до этого Подобным образом, просто немножко неудобно Я кому обращаюсь, тем как-то вот, кто-то смеется Кому-то некомфортно не Как-то И ты спросишь, а почему нам не снимать В разных залах, и а почему я нахожусь в ванной А все потому, что, братва Я все еще не поднялась и нахожусь в Ульяновске А здесь всего три зала, которые Нам подходят, в первом я работаю Во втором мы снимали А в третьем нас вы просто не пустили и я очень сильно хочу как можно быстрее Переехать в Москву и снимать Новые годные видео Поэтому Тебе сейчас требуется максимальная поддержка Ты как никогда можешь помочь Первое, это поставить лайк этому видео Второе, это написать как можно Больше комментариев со словом Пранк Ну и третье, это подписаться на меня в инстаграм Потому что там ты сможешь увидеть эстетичные посты И возможно даже в со съемок Поэтому только представь Насколько прямо сейчас Именно ты сможешь зарешать Ну вот, все детство потягиваю отжимался там на брусьях выходил прескочал так что я могу тебе сказать я думаю что ты в хорошей форме который стоит впереди не знаю не могу сказать <с detail> а, как тебе <сили seventies> mm -hmm. <поподобие> нет ну серьезно честное мнение как там зал вообще как <сек Amanda> не против, если с тобой позанимаемся немного? Про... Я просто буду повторять за тобой чуть-чуть, там пару упражнений. Допустим, ты подход делаешь, слушаешь музыку, я между подходами объяснишь. Можно... Ну, давай. Планируется какое время? То есть, кто вы, как -то... Ну, у меня график работы, в принципе, гибкий, я могу более-менее подстроиться. Подстроить, да? да? Не, ну, давайте, вопрос, Мы только скажем так, насколько скажем так, будет у меня время. Что-то прям многовато. Слушай, ну да, надо поменьше маленький. Не потому что, скажем так, какой-то нестандартный ну, сей, я хочу ладно. вам сказать а потому что я рисую как бы угу. то, что у меня на самом деле. Извините, все Все, спасибо. Угу.